Седьмая часть решения задачи D17 мы применяем принцип Даламбера, то есть метод кинетостатики для определения реакции вращающегося вокруг неподвижной оси тела. Мы в предыдущей части определились с тем, как мы находим вот эти три уравнения, то есть проецируем вот это векторное уравнение, вот это первое, на три оси. Теперь мы спроецируем вот это уравнение на вот эти три оси, напомню, что у нас момент силы инерции вычисляется вот таким образом, как R умножить на φ. φ, я напомню, это эффективная сила инерции, то есть произведение массы умножить на ускорение центра масс тела, умножить на, ну, со знаком минус. Теперь, теперь, вот это уравнение, например, у авторов, первое уравнение из этой серии. Давайте посмотрим, как оно получается. Здесь оно получается очень просто. Напоминаю, нам нужно спроецировать, то есть теперь спроецировать все внешние силы, то есть сумму момента всех внешних сил на оси x плюс момент силы инерции на оси Х, и приравнять нулю. Момент силы инерции, я уже написал, это R умножить на φ. А φ это у нас что было? R умножить вектором на что? Минус МАЦ. Ну, RC, соответственно. Ну, мы обозначаем без С. Речь понятно идет о чем. О центре масс нашего тела. То есть, ну если я вынесу для простоты минус М, то здесь написано, что Р умножить на А. Ну, абсолютно так же, как мы поступали и здесь. Давайте поступим и здесь. Значит, что у нас будет момент векторный? Это вектор, мы его вообще, он будет равен минус m умножить на что? На i, g, k. r это у нас x, y, c. а вот a, x, y, z извиняюсь. А вот a это у нас вот эта величина, которую мы вычисляли, то есть минус эпсилон y минус омега квадрат x. Здесь у нас что будет? Эпсилон x минус омега квадрат y. А здесь у нас будет 0. то есть это будет равняться минус m. Здесь давайте откроем скобки, значит и составляющая это что будет? Вот этот определитель 0 минус, значит минус что тут будет? эпсилон х плюс омега квадрат y z минус g, давайте поменяем знаки потом здесь, чтобы в знаках не запутаться, как уровень до того. То есть вот это вычеркиваем, это вычеркиваем, эту строку, этот столбец остается, вот этот определитель x на 0 и минус минус на минус. Здесь превратится все в плюс. То есть эпсилон y z плюс омега квадрат x z. Закрываем, закрываем. Итак, это у нас равняется. Ну, собственно говоря, вот чему равняется, мы можем отдельно уже выписать. То есть наш вектор момента, силы инерции, равен минус, извините, то есть и, какая у него была координата? И вот это. Давайте запишем первая x координата. То есть это минус на минус даст плюс, то есть, mxz эпсилон. А здесь минус на плюс даст минус. Минус mxz омега квадрат. Это x-координата. y-координата минус на минус даст общий плюс. Значит, здесь будет mxz эпсилон. И здесь общий плюс останется. плюс mxz омега квадрат. Ну и z-координата равна нулю. Я здесь не написал. По идее еще можно давать. Плюс k умножить на 0 потому что если я возьму значит раскрывая по первой строке вычеркиваю вот этот элемент вычеркиваю эту строку этот столбец остается здесь на здесь и ничего у меня остается в принципе так ничего у меня здесь так не остается а c а y ну, мы, по идее, должны вычислить это, но давайте вычислим, ладно, чтобы убедиться вот в этом. То есть, К у нас, вот этот вычеркиваем, и у нас остается, что... Извините, это, давайте это не равно нулю. Это у нас как раз и будет севой момент относительно оси z. Ну, давайте вычислим все-таки. K, это что будет? x плюс k? Можно значить на что? X это умножить на это, то есть x квадрат минус омега квадрат xy. Здесь у нас что минус? Превращается в плюс эпсилон y квадрат. Здесь минус плюс плюс омега квадрат xy. Это сокращается. Остается k x и эпсилон х квадрат плюс y квадрат. Это у нас расстояние до оси z в квадрате. Фактически расстояние до оси z в квадрате. А это у нас как раз и есть... Ну, в общем, давайте распишем, что у нас получилось. То есть, вот здесь у нас получилась такая величина. m, вот здесь не 0, а вот эта величина. ε, x квадрат плюс y квадрат с плюсом. Соответственно... Да, еще умножить на массу. Я забыл. А, стоп, еще... Минус, потому что у нас здесь общий минус стоит. Минус. Вот такая величина. Что у нас получается? Минус mxz это у нас по определению. Это у нас момент инерции данного тела относительно значит, центробежный момент x То есть они... минус. Это у нас центробежный момент относительно оси YZ омега квадрат. Здесь у нас то же самое и З, эпсилон плюс и xz омега квадрат, а это у нас повторяю, m на эпсилон квадрат y квадрат, это будет минус и z на эпсилон по определению. То есть я когда давал вам вот эти определения моменты в инерции, где они у нас? Вот, а где они у нас? А, вот они. Ну вот, осевой момент, это значит, что квадрат расстояния до соответственной оси. Только у нас там y квадрат плюс z квадрат до оси x. А у нас здесь, значит, x квадрат плюс y квадрат, значит, до оси z расстояние. Таким образом, вот такие у нас получились координаты момента силы инерции. И теперь мы вычисляем. Ну, вот, например, давайте, например, с третьего начнем, простейший. Значит, у нас что будет? Моменты, сумма в... моментов, проекции всех сил на ось э... относительно оси Z. Относительно оси Z у нас действует внешний момент. Плюс, значит, что? Проекция, то есть вот это, то, что я написал в уравнении, только для оси Z. Возьмем сначала вот здесь Z. И, значит, Плюс, значит, вот это проекция, то есть минус и Z эпсилон. То есть, вот это уравнение получилось M минус и Z эпсилон равно нулю. При этом, моменты всех остальных сил нам надо вычислить. Но, ну, момент силы XA, если мы будем вычислять, значит, момент, эта сила пересекает ось Z и ось Y, значит, относительно осей Z и Y она не будет что... Создавать создавать момента. Собственно говоря, все эти три силы мы вычисляем момент, поскольку относительно центра массы мы его здесь разместили, пока по умолчанию. Эти все три силы, вот эти, их моменты будут равны нулю. Остается, значит, что силы xb и yb. xb относительно оси x она не будет создавать а относительно оси x проходящей через точку она не будет создавать момента поскольку она параллельна оси параллельные вектора сил не создают момента относительно параллельных им осей точно так же yb не будет создавать момента относительно оси yb сила g не будет создавать момента относительно оси z то есть у нас остается что момент x относительно y и момент YB относительно оси X. Ну и момент G относительно оси X и Y. Вот такие у нас остаются моменты. То есть у нас остаются вот такие значит, уравнения. Момент относительно оси X силы YA. Плюс момент относительно оси X силы G. Плюс проекция значит, момента вот этого на оси X. Вот то, что мы вычислили. Равна нулю. И здесь что? Момент на, на, не, извиняюсь, не A, а момент относительно оси Y силы XB плюс момент относительно y, оси Y силы тяжести плюс момент силы инерции равен нулю. То есть вот эти три уравнения. Ну а третье уравнение я уже написал в проекции на ось Z. Я говорю, это M минус и Z вот это. Плюс минус вот это. Минус и Z. Эпсилон равняется нулю. Ну, а уравнение моментов, они уже, например, сила Y. Где она у нас? Вот сила Y. Относительно оси X берем. Вот сила Y. Вот ось X. Что мы делаем? Мы умножаем что? Значит, берем сила умножить на плечо со знаком плюс или минус. Здесь сила Y вращает по часовой, значит, со знаком минус. Вот он минус. Модуль силы умножаем на плечо. Плечо это что? Линия действия горизонтально. Опускаем перпендикулярно ось. Это вертикаль. Длина этой вертикали это есть что? А плюс Б. Вот момент, что написан. Вот момент силы YB относительно оси Х записан. Ясно? Аналогично то же самое будет, что с осью силой G. Но сила G теперь у нас, где она э, действует? Она действует, где мы указали силы. Вот на этом рисунке. Сила G действует вот здесь. Вот. Ее расстояние до оси, это дело происходит в плоскости. Напомню, Y, Z. Значит, вот относительно оси X вычисляем. Вот линия действия. Вот перпендикуляр опущенный. Это у нас что? Фактически координата Y координата точки C. То есть вот это плечо у нас равно Y. А это у нас что было? Если это О, О1, какое там был, это центр масс С, то вот это значит что будет? ОС. Вот из этого треугольника, я напоминаю, нам дан гамма. Вот ОС умножить на синус гамма. То есть, вот это мы здесь имеем ОС на синус гамма. То есть, у нас появляется вот это новое, неизвестное ОС. Положение центра масс. Мы его должны вычислить. Ну и так далее. Вот эти уравнения, это мы уже вычислили, эту проекцию мы вычислили, вот это. Значит, x, вот это координата минус центробежный момент yz на омега квадрат, минус плюс центробежный момент xz. На ось эпсилон. Вот минус центробежный момент yz на омега квадрат. Плюс центробежный момент zx на эпсилон. И точно так же аналогично вот это уравнение получается. Таким образом у нас получается уравнение. Но у нас всплыло новая неизвестная OC. Этого параметра у нас нету Напомню, у нас есть оо 1 То есть вот это расстояние. И у нас есть параметры цилиндра и конуса. А вот где находится центр массы вот этой вырезанной фигуры, у нас этого нет. Но для этого нам нужно применять, что наши знания по центрам масс. Я вот в одной из предыдущих лекций определил, вот эту формулу мы должны применить. Для нашего случая все необходимые данные здесь заданы. То есть вы смотрите табличные данные для цилиндра и конуса, но об этом в следующем фрагменте.